И на основании договора аренды в этом и кроется... Это уже не первый год длится. Привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, которого вам нужен, особенно в Турции. Можно сказать, что это спецвыпуск. Хоть вы его увидите в записи, тем не менее мы обложились как в студии новостей для того, чтобы рассказать горячие новости. Дело в том, что в последнее время меня достаточно часто спрашивают по поводу нововведений, которые касаются закона о присвоении права на временное пребывание в Турции. в же ⁇ временный вид на жительство как его сейчас можно получить меня постоянно спрашивают потому что процедура реальная изменилась хотя подождите не не изменился а изменится так будет наверное правильнее я провел аналитическую работу пообщался с авторитетными для меня людьми, которые уже не первый год занимаются юриспруденцией и изготовлением э, документов на вид на жительство, помогают моим клиентам и в частности риэлторам, которые работают в нашей компании. Как это будет происходить сейчас? Э, вот передо мной в ноутбуке информация, которая получена от э, официальных э, представителей миграционной службы. Есть такой номер 157, по нему каждый гражданин или не гражданин турции может позвонить и узнать интересующего вопрос по поводу того или нового действия что касается ебанжи, иностранцев и вот что здесь пишут, пишут на сей счет изменения в законе нет но есть распоряжение с 1 января 20 года оформление продления туристического вида на жительство отменяется кроме граждан российской федерации да, есть такое. Если вы прибыли по туристическому виду на жительство на один год, необходимо перейти обязательно на другой вид вида на жительство или покинуть страну. Через один год сможете э, оформить первичный вид на жительство заново. Что это означает? То есть вы приехали и на основании договора аренды оформили вид на жительство, подали пакет документов и так далее. Кто не видел, не знает, как это делается, пройдите по описанию на это видео и я вам там подробно расскажу как это все делается вы должны подать там либо трудовую визу то есть на основании работы получить вид на жительство либо же на основании получения своего собственного жилья то есть на основании покупки вот тогда вы получаете дальше вид на жительство так скажем пролонгируете Дальше, что тут пишется в официальном заявлении? Заявки, оформлены до 19 года, будут рассмотрены. По поводу продления вид на жительство жёнам граждан Турецкой Республики, если супруг официально не работает и не имеет СГК, с 1 января 2020 года подавать на краткосрочное вид на жительство по решению административных органов нужно будет. Распоряжение по поводу отмены и продления туристического вида на жительство не распространяется на европейские страны. И дальше идет длиннющий перечень. Все это перечислять не буду. Давайте это оставлю в описании к этому видео. Кстати, не забывайте проходить в описании к каждому видео. Там очень много полезной информации. Целый список из, по-моему, 19 государств, а то и больше украины и белоруссии в этих в этом списке нету равно как и казахстана кыргызстана только гражданам российской федерации можно продлевать видное жительство по туристической визе. таков законопроект теперь внимание эта информация пускает официальных источников но от миграционной службы которая в принципе не является законодательным органом, а это все еще пока распоряжение. А закона нету. А закон ⁇ это самый главный документ, которым руководствуются все чиновники, в том числе и здесь Турция. С этим вопросом я обратился к своим друзьям-юристам. Друзья, что же такое? обратиться к своим друзьям и коллегам риэлтором спросил тот же самый вопрос и вот я получил ответ от одних и от вторых и сейчас я вам озвучу его чтобы вы сами сделали свои выводы дело в том что это уже не первый год длится мои коллеги риэлторы которые здесь работают гораздо дольше чем я там по 5 по 10 по 20 лет говорят что достаточно часто Подобные вещи происходят, и уже к этому привыкли почти каждый год. Говорят о том, что не будет давать вид на жительство по туристической визе. Вот. И, и же с ним все эти моменты каждый год как бы продлеваются. Дело в том, что в каждом регионе есть своя определенная квота на проживание иностранцев. Так здесь, так здесь в Алании иностранцев очень много по концентрации вот вдумайтесь на одного и на на трех жителей турции здесь приходится один иностранец то есть представляете сколько здесь иностранцев очень много поэтому здесь власти именно в административно территориальной единице такой как алания Возьмем там и Крыгиджак, и Авсалар, и Мухмутлар, наш любимый. Ты вот объединим это в одно большое, вот, один большой город алане Ты вот здесь власти всегда неохотно отдавали разрешение на длительное время проживания, потому что очень большая концентрация в анталии уже полегче. В других регионах еще легче получить вид на жительство, если вы его подаете, естественно, в рамках турецкого законодательства. Ну, как вы поняли, есть уже и в этом свои нюансы. Если вы подаете с одними и теми же документами в Алане, это один подход, в Анталии другой, а на севере Турции третий. Уловили, да? хоть моя мысль. Поэтому тут уже есть нюанс да, получить вид на жительство в некоторых районах алании сложнее теперь что касается юристов обратился я к юристам после того, как пообщался с риэлторами которые помнят как это все было несколько лет назад тем только что озвучил ты вот, юристы мне говорят назар дело в том что в турции достаточно часто происходит такая ситуация когда э, говорят о том что будет такой-то такое то, такой -то закон выдвигается законопроект и даже юристы которые работают давным-давно в правовом поле изучают профессионально все законы не знают как это до конца будет работать и станет понятно на сто процентов только тогда когда законопроект или закон де-факто вот, и де-юра должен вступить в действие ты год вот, де-факто он вот, вот вот уже должен вступить дьюра пишется что 1 января 2020 года он должен вступить но это еще пока не факт потому что это еще только законопроект тоже ловили мысль поэтому по мнению юристов которые профессионально занимают своей деятельностью нужно как говорится подождать как это все банально не звучит до 1 января 2020 года и посмотреть как будет работать этот закон чтобы уже тогда его трактовать или опровергать. Поэтому, резюмируя все то, что я здесь сказал, могу сказать, что да, такие слухи есть. Я не мог на это не отреагировать, потому что очень многие мои клиенты, друзья, зрители спрашивают, и я должен был сказать свою позицию, вот, чтобы вы об этом знали. Второе, четкого мнения о том, как же будет все-таки работать этот закон, нету ни у одного человека, который работает и связан с изготовлением вида на жительство для ебанжи, для иностранцев. И третье, это будет известно совсем скоро, в январе 2020 года, мы будем знать, как это будет происходить. И если все-таки упразднят повторное получение вида на жительство на основании аренды, то нужно будет думать тогда, как оставаться здесь. Это либо женибо или выйти замуж и на основании семьи, скажем так, либо это покупка недвижимости, либо это работа, либо это учеба, либо это лечение. Поэтому все равно выходы еще остаются, каждый решает сам. Но я считаю, что вы должны были это знать. Если у вас есть какая-то дополнительная информация или вы с чем-то не согласны или хотите дополнить, пожалуйста, пишите. В описании к этому видео будет еще дополнительная информация. А в комментариях мы с вами обсудим все это. И я буду очень рад вашему мнению. А если вы что-то узнаете, обязательно поделитесь. Ведь это будет всем нам полезно. Правда? Вот так. Большое спасибо всем тем, кто задавал эти вопросы. Большое спасибо Ирине, Юле, Кате. Всем тем, кто помогал мне собрать эту информацию. ну что еще осталось добавить? Осталось добавить, что если вы надумали приобретать недвижимость, обращайтесь. Есть у меня каталог недвижимости, где есть много интересных э, вариантов. Но это далеко не все, что есть у нас в знали Их еще гораздо больше. Но это уже другая история. На все. Диндун дем, аслам, хейдо, геле-геле. Ну и наконец, просто чао, друзья. Пока! меня здесь похоже все игнорируют доктор меня все игнорируют mm -hmm. следующий